Привет! Сегодня получил очередную посылку из Китая, Алиэкспресс. Здесь у нас будет с вами, и без вас тоже, крылья для велосипеда. Много чего заказал для своего транспортного средства. В общем, стоимость их 5 баксов. Шла она... Ну, Грубо говоря, теперь 20 дней получается. Нам уже очень быстро, признаться, подобные крылья продаются у нас в гипермаркете. Но почему-то решил заказать из Китая, чуть подешевле. И полагаясь на положительные отзывы о продукте. Собственно говоря, Полная хрень. Качество так себе. Пластик обычный, гибкий, мягкий. Ну, какие-то косяки, это, собственно говоря, тоже и не красит, и не украшает. Как-то все равно. Брала лишь для того, чтобы грязь не падала на лицо, на спину. Вот и все. 5 баксов характеристика можно будет посмотреть в описании товара в описании видео идет на переднее колесо и заднее колесо чуть подлиньше в общем такие дела я в любом случае покупкой доволен 5 долларов по моему это это так крылья но спасибо и пока